что такое инвестиции, какие инвестиционные инструменты выбрать и сколько же можно зарабатывать на инвестициях. Погнали! Привет, друг! Ты на канале «Точка зрения» и сейчас мы поговорим про актуальную на сегодняшний день тему – тему инвестиций. Активные пользователи YouTube наверняка знакомы с этим понятием благодаря интернету, либо же своим друзьям и близким, либо же рекламе в соцсетях. Но интересует другой вопрос – а возможно ли зарабатывать на инвестициях? Наверное, каждый мечтает обеспечить себе помимо основной зарплаты еще и независимый постоянный пассивный доход. То есть какую-то сумму, которую можно было бы получать время от времени и тратить на свои текущие цели. Возможно ли это? Попробуем разобраться, какой заработок на инвестициях возможен и стоит ли вообще этим заниматься. Существует два подхода к заработку на инвестициях. Всех участников рынка можно условно разделить на две группы. Это трейдеры и инвесторы. Разберемся поподробнее. Трейдеры, они сравнимы с игроками в казино и получают доход от подорожания либо подешевления бумаг. Люди приходят на биржу и делают что-то наподобие ставок, утверждая, например, что цена на нефть в ближайшее время будет расти или же упадет, и покупают акции этих нефтяных компаний. Сколько же можно заработать? Это полностью зависит от риска. Или вкратце, чем больше вклад, тем больше прибыль. Однако стоит заметить, что инвестиции – это далеко не казино и не зал с игроковыми автоматами. В их основе такое фундаментальное понятие, как «рынок капиталов». В простом объяснении это выглядит так. С одной стороны, компаниям требуются деньги для развития, а с другой существуют инвесторы, которые могут их предоставить на тех или иных условиях. Те и другие подходят на рынок капиталов и встречаются друг с другом. В данном случае инвестор держит бумаги в своем портфеле и получает от одного до нескольких раз в год выплату от части прибыли компании, так называемые дивиденды. Как же начать инвестировать? Для начала надо выбрать рынки и брокера. Есть два подхода и оба они чем-то лучше, а чем-то хуже. Первый заключается в том, чтобы открыть единый счет и сразу на все инструменты. Такие услуги предлагает ряд российских брокеров, таких как Финам. Альтернативный вариант – пользоваться услугами местных финансовых организаций, таких как ВТБ, Сбербанк, Тиньков и другие брокеры. Для того, чтобы начать зарабатывать на инвестициях, можно приложить такой план действий. Во-первых, тебе необходимо привести свои финансовые дела в порядок, погасить дорогие кредиты и прочее, потому что выплаты по займу все равно превысят доходы от инвестиций, даже в самые рискованные и прибыльные акции. Во-вторых, принять решение, сколько из текущих доходов инвесторам может позволить себе вкладывать месяц за месяцем, год за годом. В-третьих, необходимо открыть брокерский счет, причем э, предложение от так называемых индивидуальных инвестиционных счетов, ИИС, э, дающие определенные налоговые льготы, как раз то, что нужно. В-четвертых. Надо соблюдать дисциплину, исполнять свой собственный финансовый план и изучить экономику, чтобы знать, какие именно бумаги в итоге тебе вкладывать. Какие же инструменты выбрать? Выбор инструментов для заработка на инвестициях зависит от личной объективной ситуации. Общее правило может быть таким. Для гарантированного невысокого дохода тебе могут понадобиться облигации. Для перспективы роста и исполнения стратегии постепенного формирования портфелей, о котором идет речь, пере акции, во что же можно вложить деньги? Существует множество вариантов, в которые можно вкладывать деньги. Причем инвестиции различаются по своей доходности и риску. В финансах действует правило: Чем выше доходность, тем больше риск. Что же такое акции? Поговорим поподробнее. Это долевые ценные бумаги. Покупая акции, инвестор становится совладельцем бизнеса. Он может претендовать на долю в его доходах в виде дивидендов и на прибыль от роста котировок. Что же такое облигации? В отличие от акций, облигации являются долговыми инструментами. Они ближе всего к вкладу в банк. Инвестор может рассчитывать на гарантированные выплаты купонов, ну, те же самые дивиденды, только для облигаций. Если они предусмотрены выпуском и получены определенные суммы в конце срока. Но в отличие от вкладов в банк, инвестор может продать облигацию в любой момент и получить ее рыночную стоимость. Вот это большой плюс облигации над обычными вкладами. Паи фондов. Помимо самостоятельных покупки ценных бумаг существуют такие коллективные формы вложения а, при помощи паевых инвестиционных фондов. Фонд представляет собой единый пул собственных средств инвесторов. По сути большой пирог которые в итоге управляются профессионалами и используются для вложения денег в те же акции, облигации и другие активы. По сути, ты берешь один кусок от одного большого пирога. Товары и производственные ценные бумаги. Теоретически к инвестициям также относятся вложение в производные ценные бумаги, если они делаются не с целью реальной покупки или продажи лежащих в основе активов, валют, золота, нефти, металлов и так далее, а с целью получения прибыли за счет изменения котировок. Однако этот вид вложения относится к самым рискованным и вряд ли подходит частным инвесторам. В особенности начинающим. Золото. Отдельный вид инвестиций со своей спецификой – это покупка драгоценных металлов. К сожалению, пока сделки с реальным металлом облагаются налогом на добавленную стоимость, этот вид вложений остается неразвитым и не до конца востребованным. Валюты и недвижимость. В бытовом смысле мы называем инвестициями, если покупаем валюту и недвижимость. Строго говоря, это не совсем так. С точки зрения теории вложения в эти активы к инвестициям не относится. Валюты – это сегмент инвестиционных, не инвестиционных, а денежных рынков. А недвижимость – это вообще понятие совершенно самостоятельное. Однако, конечно, с точки зрения обыкновенного вкладчика, это тоже объекты для размещения денег предметы искусства и прочее. Еще одно по большему счету экзотическое направление инвестирования – это покупка произведений искусства или антикурианта. Однако для этого, чтобы заниматься этим видом вложения, надо очень хорошо в этом разбираться. Такой вид инвестиций – это верно, для каждого. Какие же стоят сроки инвестиций? Доходность инвестиций зависит от срока, на который вкладываются деньги. Чем он дольше, тем больше, более высокую доходность может ожидать инвестор. Это связано с тем, что мы инвестируем деньги, отказываясь себе в чем-либо. Прямо сегодня, здесь и сейчас. Это экономически с точки зрения должно быть плачен та или иная компенсация, зависящая от времени нашей острочки, на реализацию желаний. Второй момент заключается в том, что чем больше срок, тем больше и выше, к сожалению, риск, которому предвергаются наши инвестиции. На более длинном промежутке времени возрастает вероятность неблагоприятных развитий, событий, банкротства э, и изменения его финансовой ситуации из-за изменения спроса на его продукцию, начало рецессии э, э, или даже кризиса в экономике в целом и ну, так далее по списку. В качестве иллюстрации можно привести зависимость доходности облигаций от э, оставшихся сроков до их погашения. Итак, самый интересный вопрос, сколько же можно заработать? Разберем примеры, сколько можно было заработать на различных видах инвестиций, предположим, в 2020 году. Рынок российских акций вырос, если судить по индексу, на 13%. Таким образом, если бы инвестор вложил в свой портфель те же бумаги, которые составляют индекс московской биржи, то он бы получил доход как минимум вдвое выше, чем по вкладу в банке. Как вам такое? В этот же самый период кредитные организации привлекли вклады под 4-5%, а на рынке облигаций по государственным ценным бумагам доходность составила, как мы видим из предыдущего примера, 5%. По корпоративным облигациям доходность была еще выше 6-10%, в зависимости от надежности предприятия. Но подождите, доход в рублях по индексу составил 13%, инфляция в рублях стала 5%. Доллары подорожали более чем на 20%, а евро почти на 30%. В итоге ваш портфель на бирже, несмотря на доход, стал бы еще дешевле. Это мы говорим о том, что выгоднее инвестировать в долларах и уже на них покупать акции. Несмотря на скромные выплаты дивидендов, и за разницы курсов прибыль будет куда больше. На что надо обратить внимание при инвестировании. Подойдем итоги. Факторы, на которые следует обращать внимание, в первую очередь, можно свести к следующим. Это макроэкономика. Ожидаемая инфляция и курс национальной валюты – такие два показателя, которые оказываются самыми существенными для результатов инвестирования. Кроме того, определенное внимание надо обратить к надежности эмитентов, к их доходам, из которых в конечном итоге будет выплачиваться прибыль инвестора. С другой стороны, несмотря на определенные риски, инвестициями стоит заниматься, потому что зарабатывать на инвестициях можно значительно больше, чем просто положив деньги в банк. Время 10-15 минут в неделю, затраты 5-10 тысяч рублей в месяц для пополнения счета. Энергия, только нервные клетки, не все готовы ждать и терпеть большие просадки. Я советую каждому завести свой брокерский счет, а именно индивидуальный инвестиционный счет, о котором мы поговорим чуть позже. Ведь даже не вникая с головой в эту тему инвестиций, это лучшее средство для приумножения своего капитала. Ведь перед тем, как научиться зарабатывать, тебе нужно научиться распоряжаться своими деньгами. Ведь куда ты денешь лишние 10 миллионов долларов? Подписывайся на наш канал, ставьте лайки. Продолжение следует. Пока.